Всем привет! Сегодня мы разберем, как решать задачу конькура. Итак, сначала условия: Необходимо заполнить сетку цифрами от 1 до 9, так, чтобы в каждом непрерывном столбце, строке, числа были различны. И сумма их соответствовала числу, соответствующему данному строке или столбцу. В дополнение к обычным правилам конькура, одинаковые цифры не могут находиться на расстоянии хода коня друг от друга так давайте приступим начнем с числа 16 16 может быть представлено в виде суммы двух чисел только двумя одним способом семь и девять. но так как 14 не может быть состоять из двух семерок то единственный вариант заполнения данного угла 795 Дальше посмотрим на число 29. 29 из суммы четырех цифр чисел представляется только как 5, 7, 8, 9. Заметим, что пятерка не может стоять здесь и здесь. Значит, единственным местом свободным для пятерки остается данная клетка. А в остальных двух клетках в каком-то порядке записано 8, 9. 8, 9, 10, 9 8. Далее. Смотрим эту тройку. Данная тройка это хеда 1-2. на семерка это 5-6. Это оставшиеся клетки. Число... С... Теперь перейдем к семерке. Семерка представляется в виде суммы трех чисел единственным способом. цифр. Единица, двойка, четверка. Теперь воспользуемся первый раз правилом хода коня, рассмотрим данную клетку в ней не может быть ни одна из этих трех потому что центральная клетка выбивает по стандартным правилам как ура, а две боковых находятся от этой клетки ходом коня значит 1, 2, 4 там быть не могут единственное заполнение чтобы получить в сумме 6 это число 5 в самом у нас вырисовываются еще три цифры и отсекается единица в этой клетке. Вот. Значит, соответственно, теперь обратим внимание, что вот в этом столбце, в данном столбце, оставшиеся три числа дают в сумме 8. И это может быть либо 1, 2, 5, либо 1, 3, 4. Но так как пятерка у нас уже в этом столбце есть, то этот вариант отпадает. Соответственно, вот этот набор цифр у нас в этом столбце. Соответственно, двойка быть не может. Здесь ставится четверка. А здесь 1, 3. Давайте перепишем порядок, чтобы было соответствие 2, 1, 1, 2. А здесь, соответственно, 3-4, чтобы было в сумме 10. Далее. Далее рассмотрим вот эту клетку. Какие, какое у нее может быть заполнение? Давайте выпишем все возможные варианты. 6, 7, 8, 9. Обратим внимание, что вот это и вот это 1, 2, они разные ввиду того, что по цепочке доход четная цепочка соответственно, ни единица, ни двойка не могут быть в нужной нам клетке потому что находятся на расстоянии хода коня тройка также не может быть потому что она уже присутствует в данной строке 8, 9 тоже не могут быть потому что одна из них находится на расстоянии хода коня а другая присутствует в данном столбце. Этот вариант тоже от, отсекается. Теперь посмотрим на вариант 5-6. Обратим внимание, что если здесь будет 5 или 6, то они будут в пару к уже стоящим 5-6 в столбце с И В сумме давать 11. И значит в любом случае последнее оставшее число будет 4, что невозможно, потому что тогда у нас будет нарушение ходом коня. Тем самым 5 и 6 в этом клетке в итоге тоже не могут. Остается 4 и 7. Давайте проверим вариант с семеркой. Если здесь семерка, то в данной клетке в станце с 21 может быть только двойка. Потому что 7 плюс 3 – 10. И соответственно будет двойка, шестерка – единственное заполнение этого ряда. Но тогда... В столбце 21 у нас из двух оставшихся клеток должно сложиться 18. Что при диапазоне с 1 до 9 невозможно. Тем самым семерка в этом столбце клетки тоже быть не может. Единственный оставшийся вариант свободный – это 4. Он и будет стоять в этой клетке. Теперь можно расписать столбец из 18. Если там 9... Наверху то 9, оставшаяся клетка 5, и у нас будет совпадение ходом коня, что запрещено. Значит, там будет... Ой, извиняюсь. Число 8. 8, 9. Теперь посмотрим на строку 18. Если там число... Заметим, что осталось у нас сумма 11, значит, здесь 6, 5. Но пятерка опять же не может стоять в этой клетке из захода коня. Соответственно, получается у нас такое вот заполнение. 5-6 именно в таком порядке. Можно заполнить все неизвестные 1-2 вокруг. Давайте увеличим шрифт. 2-1. 2-1. Теперь рассмотрим столбец 21. Там осталось 14. Там осталось 14. И 14 у нас может быть представлено в виде суммы 2, как 5,9 или 6,8. Шестерка в данном столбце уже есть. Значит, нас остается 5,9. -9. Но в нижнем позиции 9 находиться не может, потому что сумма в трех оставшихся клетках данной строки будет равняться 5. Что невозможно. Значит, здесь стоит цифра 5. Теперь обратим внимание на то, что девятка, данный столбец, может состоять только не содержит пятерку. Потому что в верхней клетке и в нижней клетке пятерка отсекается ходу коня, а в центральной клетке у нас из-за того, что сумма 4 равна 10, возможно только 1, 2, 3, 4. Также единица там невозможна, потому что отсекается ходом коня отсюда. И тройка невозможна, потому что она из этих двух клеток отсекается тоже ходом коня. Остается только два варианта этой клетки 2, 4. Обратим внимание, что 9 можно представить в виде суммы трех цифр, не содержащих пятерку, следующими образами. 9 это 1, 3, 1, 2, 6, извиняюсь, 1 2, 6 или 2, 3, 4. Заметим, что в верхней клетке ни один, ни три стоять не могут. Потому что тогда сумма этих двух будет 4, и в оставшейся клетке должна будет стоять цифра 5, что будет противоречить не различных цифр строке. Значит, один, три там не может стоять. Значит, там остается только два, четыре и шесть. Из всех, из всего набора чисел. Четверка также там не может стоять из-за Четверки здесь, соответственно, там будет стоять только 6, 2. И, соответственно, в пару шестерки и двойки будет 1 и 3 в нижнем строке. Что дает значение пятерки на этой позиции. Давайте отметим эту позицию пятеркой пока. Подчеркнем. А, значит... Теперь минутное отступление, что в данной ячейке, зная значение цифры здесь, здесь и здесь, мы можем в точности сказать значение ячейки здесь. Потому что это четыре клетки, которые учтены только по разу, либо в вертикальной сумме, как вот эта клетка, четверка с вертикальной, как клетки, с вертикальными полосами, либо в горизонтальной. И, соответственно, значение в последней клетке, зная 3, можно вычислить, зная значение суммы вертикальных и горизонтальных чисел. И мы заранее уже посчитали, выяснили, что вертикальная сумма меньше, значит, здесь на 1, но так как уже четверка стоит одна, и сумма уже меньше, то здесь будет 5. Итак, продолжим. Зная, что здесь стоит, давайте вернем, перейдем теперь к этому ряду с восьмеркой. Нам известно, что восьмерка представляется двумя способами: 1, 2, 5 и 1, 3, 4. Мы уже ранее выписали. И как и ранее, в этой восьмерке не может быть пятерки. Потому что пятерка уже ходом коня высекает боковые клетки и вертикалью центральную. Значит, эта восьмерка это 1, 2, 4. 1, 3, 4. 1, 3 в левой клетке, из-за того, что четверка стоит ходом коня. Вот эта четверка. И 1, 3, 4. Центральный и в правой. Обратим внимание также, что 13, в правом столбце, уже ввиду заполненной пятерки, оставшихся клетках сумма равна 8, и, соответственно, она тоже без 5, то есть это тоже снова 1, 3, 4. И так как в этой клетке и в этой клетке числа различные, то это число будет равняться... Это число в верхней клетки вот это, будет равняться числу в правой нижней клетке. И, соответственно, равняться числу вот в этой девятке. Потому что нижние два числа равны из-за того, что здесь есть два, две девятки. Вот. А, соответственно, под пятеркой в клетке будет такое же число, как и в ряду с восьмеркой. 1, 3. И они равны. 1, 3, 4. 1, 3, 4, и, соответственно, 9, здесь внизу будет девятка. Пятерка быть не может, значит, четверка здесь невозможна в девятке. И здесь, соответственно, 3, 1, 3, 1, и здесь 3, 1, и здесь, соответственно, 6, 8. Теперь, зная, что здесь 3-1 уже стоят, мы можем поставить смело четверку. Теперь вернемся к этому столбцу. Там уже стоит 14, и, соответственно, две оставшиеся цифры должны давать 4, то есть там 1-3. Так же. Здесь 4,2 по остаточному признаку, потому что 1,3 уже заняты Заполним 18. 18 дает нам в остатке 6. И уже теперь осталось только заполнить недостающие клетки. Заметим, что сумма, Вот этих двух клеток попадает суммы вот этих двух клеток и она фиксирована и равна 8 значит в оставшихся двух клетках столбца этого сумма будет равняться 6 то есть там будет 24 четыре. Тем самым получается, что верхний ряд, ряд с 14, может быть... У нас два варианта заполнения этого ряда, либо 1, 5, 6, 2, что дает в сумме 14, либо 3, 5, 2, 4, что дает снова в сумме 14. Но так как 4 в данной клетке быть не может из захода коня отсюда, у нас получается двойка здесь, и дальше у нас просто осталось просто заполнить все клетки нужными вариантами. Ой, извиняюсь. Три, три, один. Шесть. Четыре. Задача решена. Всем спасибо за внимание.